Доброго времени суток. Меня зовут Евгений. Вот уже более семи лет я зарабатываю деньги в интернете. И сейчас я хочу рассказать вам о способе онлайн-заработка, который появился совсем недавно, и показать, на чем я зарабатываю деньги в данный момент времени. Наверняка каждый из вас в своей жизни хоть раз искал себе работу. Но мало кто из вас догадывается, что на людях, ищущих работу, тоже можно зарабатывать хорошие деньги. Причем делать это вы можете полностью онлайн, не выходя из дома и тратя на это всего несколько часов в день. Все, что вам понадобится для заработка, это интернет и компьютер. Также для работы вполне подойдет смартфон. Возможно, некоторые из вас зададут вопрос, как это вообще возможно зарабатывать на людях, ищущих работу. На самом деле это очень просто. Приведу реальный пример. Есть компания Яндекс со своим сервисом Яндекс Такси в которой каждый день требуются сотрудники, а именно водители. Причем требуются они в десятках городах по всей России. Компания Яндекс, чтобы ее сервис такси постоянно рос и в нем не было дефицита водителей, готова платить людям, которые умеют работать с интернет-рекламой и привлекать таким образом новых сотрудников, по 1350 рублей за каждого нового вышедшего на работу человека. И для того, чтобы любой желающий мог на этом заработать, компания Яндекс сотрудничает с партнерскими программами — одну из которых вы сейчас можете видеть на своем экране. В этой партнерской программе вы можете взять свою персональную ссылку для привлечения новых сотрудников в Яндекс Такси и все те будущие водители Яндекса, которые перейдут по этой вашей ссылке и заполнят простейшие два поля на сайте Яндекса со своими именем и номером телефона. Будут закреплены за вами и за каждого вышедшего на работу водителя вы получите вознаграждение в размере 1350 рублей. Заметьте, не нужно ничего продавать, никого уговаривать, вся система будет работать в полностью автоматическом режиме после вашей первичной настройки. От вас не потребуются никакие знания фотошопа или каких-либо других сложных программ. Вам просто будут платить деньги за каждого вышедшего на работу сотрудника, который оставил свое имя и телефон на сайте Яндекса для соискателей работы, перейдя на него по вашей партнерской ссылке. И Яндекс — это далеко не единственная крупная компания, которая готова платить хорошие деньги за каждого привлеченного вами сотрудника. Таких компаний много, и о каждой из них я подробно рассказываю в своем курсе и показываю наглядно, как зарабатывать на предложениях по поиску работы от этих крупных компаний, в числе которых есть и международные. Если мы возьмем для примера именно Яндекс с его сервисом такси, то за каждого вышедшего на работу водителя такси вы будете получать от компании по 1350 рублей. При этом количество привлекаемых вами в день сотрудников определяете только вы. Можете привлекать по 5-10 человек в день, а можете десятки и сотни человек за день. Все рекламные инструменты для этого я вам дам. Повторюсь, все это вы будете делать не выходя из дома полностью онлайн и совершенно неважно при этом сколько вам лет. Скрывать не буду и сразу отвечу на самый часто задаваемый вопрос. Нужны ли будут дополнительные вложения? Если да, то сколько? Ответ на этот вопрос напрямую зависит от того, какую именно версию курса вы приобретете. На начальном этапе, если вы пройдете курс «Эконом», то одна заявка от соискателя работы, за которую Яндекс Такси платит 1350 рублей, будет вам обходиться в сумму до 100 рублей. Если же вы пройдете курс «Стандарт», то в нем вы научитесь тратить до 50 рублей за одну заявку. Если же вы пройдете курс «Вип», то в нем я вас научу тому, как тратить до 10 рублей на одну заявку. А также как получать заявки от соискателей работы абсолютно бесплатно. В любом случае, даже если вы пройдете курс эконом и будете тратить до 100 рублей на одну заявку, то вам за нее Яндекс все равно заплатит 1350 рублей. Соответственно, на каждые потраченные вами 100 рублей вы будете зарабатывать 1250 рублей чистыми. После прохождения курса стандарт вы станете тратить на одну заявку стоимостью 1350 рублей до 50 рублей, то есть зарабатывать 1300 рублей чистыми. Если же вы пройдете курс VIP, то в нем я вас научу тому, как тратить всего несколько рублей на одну заявку, а также как получать заявки совершенно бесплатно на полном автомате благодаря моей уникальной авторской методике. Таким образом, часть заявок вы вообще будете получать без каких-либо денежных вложений с вашей стороны. То есть, зарабатывать до 1350 рублей чистыми. Выбор за вами. В целом, пройдя мое обучение, вы получите знания и навыки, которые позволят вам зарабатывать до 450 тысяч рублей в месяц. Возможно, вы зададите вопрос, почему я в этом так уверен. Да потому что если вы зайдете прямо сейчас в Яндекс.Вордстат и введете там ключевой запрос «Работа», то вы увидите, что за прошлый месяц этот запрос в Яндексе вводило более 40 миллионов человек. Каждый из этих людей потенциально является соискателем, за трудоустройство которого вы можете получить хорошее вознаграждение от компаний, ищущих себе работников. Некоторые компании будут готовы заплатить вам до 3100 рублей за одного своего нового сотрудника. Как вы видите из Яндекс.Вордстата, спрос на предложение о работе огромен, и заработать на этом много сможет абсолютно каждый, кто пройдет мое обучение. Итак, выбирайте подходящий для вас вариант моего курса, проходите его и становитесь обеспеченным человеком, просто помогая другим людям найти работу.